Much? Many? Или, может быть, a lot of? В этом видео вы узнаете, какое слово необходимо выбрать, чтобы перевести предложение со словом «много» чтобы раз и навсегда избавиться от вопроса, когда, что использовать. Смотрите мое видео, и вам не понадобятся никакие курсы английского языка. С вами Диана Билан, основатель и преподаватель онлайн-школы английского языка ILS, и я научу вас говорить по-английски правильно. ILS, your bilingual future. Начнем мы с определения разницы между much и many. В английском языке есть понятие исчисляемые существительные, то есть те, которые можно посчитать и поставить во множественное число. Например, banana, two bananas, book, five books, person, two people, и неисчисляемые существительные, которые не могут быть посчитаны и с которыми нельзя поставить 1, 2, три и так далее. Это часто слова, которые обозначают то, что сыпется или льется. Например, вода – water, песок, sand, деньги – money. Обращаю ваше внимание, что слово money не считается. А вот coins – монеты, banknotes – notes – банкноты, купюры считаются. Слово many – много, дружит только с исчисляемыми существительными. Например, many bananas, many books, many people. Слово much – много, дружит только с неисчисляемыми существительными. Например, much water, much sand, much money. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что much и many в английском языке следует применять в отрицаниях и вопросах. Например, do you have many friends here? Many плюс исчисляемое существительное во множественном числе friends, а предложение у нас вопросительное. No, I don't have many friends here. Many плюс исчисляемое существительное friends, а предложение у нас отрицательное. Do you like much sugar in your coffee? Much плюс неисчисляемое существительное sugar, а предложение у нас вопросительное. No, I don't like much sugar in my coffee much плюс неисчисляемое существительное sugar, а предложение у нас отрицательное. Если же у нас утвердительное предложение, и нам никак не обойтись без слова много, то используйте именно a lot of или его вариант без артикля lots of. Кстати, вы можете применять эти слова абсолютно с любым существительным, исчисляемым или неисчисляемым. И это очень удобно, потому что не надо думать, можно посчитать предметы, которые передают это существительное или нет. Главное помнить, что для того, чтобы использовать a lot of, предложение должно быть утвердительное. There are a lot of guests in this room. A lot of. Исчисляемое существительное – guests. I have lots of paperwork today. Lots of, плюс неисчисляемое существительное work. В официальном стиле, то есть когда речь идет об официальных выступлениях, например, на конференциях, в газетных статьях, в утверждениях используется именно слово match или many. Поставив их в утвердительное предложение, говорящий показывает слушающему, что его информация очень серьезная и официальная. Именно поэтому в разговорной речи англичане не используют эти слова в утверждениях. Правила употребления many, much, a lot of, о которых мы говорили применимы только существительными для определения количества. Вы не можете применить эти слова с глаголами, но как быть, когда важно усилить значение действия? Здесь подойдет a lot без предлога of. Например, we see our grandparents a lot. В значении часто видимся с нашей бабушкой и дедушкой. Do you speak English a lot? Ты много говоришь по-английски? I like it a lot. Мне очень это нравится. Или как вариант, если у вас есть усилительное слово very, то фразы «очень люблю» или «очень хочу» переводятся на английский как very much и ставятся в самом конце предложения. I like cakes very much. Я очень люблю торты. I want this ice cream very much. Я очень хочу это мороженое. Вот такие основные правила использования слова much, many, a lot of. Их вариантов в английском языке конечно самое главное посмотрев мое объяснение сразу начинать практиковаться как мы делаем это в нашей онлайн школе тогда правила не останутся пассивным грузом а будут вам помогать общаться с носителями безо всяких проблем ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал мы будем вместе стремиться к успеху вашего ребенка в изучении английского языка с вами была диана билан и онлайн школа Школа английского языка ILS ILS Your bilingual future